Дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня продолжаем проходить Киберпанк 2077. Да, новая, кстати, заставка типа на, на свалке. И рука, типа, торчит. фига, Вот так. Там что-то горит, вообще. Ну, короче, вот так. В прошлой серии мы там, типа, что-то... чип там, Юри, ногу там вообще. И что там? Джеки потеряли. Просто вот так вот сделали все, Ну Закончился, да, Джеки. Уэллс. Да. В этой серии мы не знаем, что будем делать. Проходить дальше. Там мы, по-моему, умерли вообще. Да, и, короче, там новая жизнь начинается, наверное. Ну, вот увидим. Да, сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает, а кто не кушает. Дядь что-нибудь покушать. Чаек, кофек с бутербродиками, с печетьками, да. Да, вот сейчас верните вот это видео, которое у вас идет. И если у вас написано красная кнопка Подписаться, вот и подписаться именно красное. Нажмите на нее. И чтобы она стала серая это самое главное. Вот сейчас и всегда будет. Самое главное, чтобы она стала серой и было написано, подписано. Вот меня просто это радует. И колокольчик тоже серым сделать. Вот так вот, чтобы он затвинил. Да. И поставить лайк с Да. Если сделали красавчики, пишите в комментариях Буду ставить сердечко и писать красавчик. все Мы продолжаем. Мы начинаем и продолжаем. А, здрась. Серьезно, до сих пор такие телевизоры? Я думаю, уже таких телевизоров больше нет, даже на славу. Нифига себе. Да ладно. Я думаю, уже таких телевизоров больше нигде не будет. А не, нифига, еще есть. Не, даже у меня и уже. Нормально. А что а это вообще? Это, это как понимать? А, Привет. Э... А так это не мы. Лучше некуда. Что а не за голос крутится? Тихо, тихо, успокойся. А вот... о. Чего? Я какой-то рокер? Нифига, я у меня золото. Ну я же говорил, что мы рокер. Ну так я же говорил. нормально. Я же говорил. Хотя я даже не знал, Я просто посмотрел на него. Здорово, мужик. Ч, это Виктор Сой что-ли был? Сегодня я... А, ну я понял, да. Рокер, короче. Я пришёл, чтобы с вами попрощаться. Попрощаться? А, типа, что он уходит? Что с автоматом? А, у него автомат, походу, как этот. Ну я понял, да. Ч-то я не понимаю, что пока что. Пока что я не понимаю. Вообще ничего. Так, микрофон что-то вам не видно, да? Блэд. Деньги это деньги. С ними, блядь, не шут. Так, сейчас. Ага. О, так, все. Продолжаем. На что ты тратишь жизнь? Бегаешь за нами, как шавка. Джон, ага. С тобой Нет, плохо. Не надо ты же ничего не добьешься. Добьюсь. Ты хочешь, чтобы я сдался? Это очень в твоем духе. А знаешь почему? Почему? Потому что ты всегда был тряпкой, Керри. Хочешь, дам тебе совет в памяти а. о старых временах. Хочешь сейчас закорить себе. Ты можешь сделаешь сделать. И начниться дальше. А хотя бы не Все он как будто бронебой. Он сомневается. куда опоздал вообще не понимать Обожаю, когда ты бесишь. Здрасте. А куда мы его Я не понял. На, и не Наушники зачем? Я чё? А... Геймер что? ли? Ну вы бы закрыли эту фигню. Я сейчас выпаду и всё хана и всё поти. Опять этот охуенно. Зачем это надо? Второй раз. Ну а курить вредно вообще. Я бы я бы на твоем месте о вот так вот сделал сразу вот. и не брал бы. Ну а что это за фигня? Мало того, что он курит, еще сейчас выпадет нафиг. Ч? А что может по шоу? Может всякое произойти? 2023? В смысле? Точнее, 2021. Как 2023 это, это автомат. Ч? Это будет. Ч происходит? Добавляет зона. А что происходит? Что происходит? Я вообще какой-то рокер. Я рокер, который типа не рокер, не твои который уже не рокер, бывший рокер. Что происходит? Ну куда то, ну, куда -то лети вообще, надо подождать, пока а, кто снится. То... А, ну подождем. Ну что-то мне это не нравится, мне опасно. Ты там держись хорошо, ты. а то еще выпадем. И всё, хана. Будет как с прошлым персонажем хана. Да как? А что я могу сделать? Я не могу, я только приближать могу. так Что я могу сделать? Пойди ру, пожалуйста. Ты вообще будет там наркоман не умеешь стрелять, не стрелять. Стреляй! Стреляй! Я не могу мне оружие покупать! Принял! Ну все хана! Это не факт! Бля, это происходит? О, вс ⁇ он канал уже А он канал. Просто стрелять это не умеет. Мне тоже не очень. Ох, ты не бегут просто со всех. Офиге, что происходит? Меня пытаюсь убить, но я не понимаю. Да сейчас убьют меня. А че я не могу, я не могу. что, ничего. Ух! А меня там убили? Стоять ладно. Прыгайте! Окей, давай. Нет. Не помню, я вообще забыл. У вас есть автомат, а, да, мужики? А ничего, без автоматов, серьезно? Они такие наркоматские? Было моя, переурвала опять. Без рук какая-то, что произошло? Едят ли кошки-мушек? Едят ли кошки-мушек? Не знаю. А мне что-то им сканировать? Надо? На всех так, и и Давай, а что ему сделать? Боже. Тут сканировать нельзя. У меня есть автомат? Жоня, ты оторвался от реальности. И это тебе, говорит, не тронет. Да дайте мне открыть дверь. О, наконец. Приготовиться! Может, они нас не заметят? тут. Не заметит, Они уже заметили, по-моему. Он валяется уже на команде. Нифига себе, хорошо. Ну, хороший выстрел. О! Хороший выстрел, сказал бы Джеки. Но его уже нет. Нажать. Ох ты, блин! Болваны. А чё у меня патроны закончились? -то? Э, Пошел отсюда. Ты можешь не дать оружие, с вами? оружие не хочет отдавать. Ну что забрали? В смысле запер? А, тогда... Граната, граната летит! Дьявол, блин. Мне-то пофиг как-то, я бронебойник. Гранатобой, Гранатобойный. А почему? Я как комментарий почитала. Гранатобойный. Ну нет, нет. А, нет, нет. О! Как там называлась бомба? Бушидо-2. Качай! Да быстрее бомбу заложи! Ну погнали! Все, погнали. Веду, Ты чё, наркоман? Оружие взял? Какие? Вот этим? Я походу что переправильно все. Или нет? Так, это еще не все. Надо скормить это их подсети. Наверное. Сука, ну конечно. Ты ждать хотел на корпоративный колокольчик. Это что ради твоей ебучей фанатки. Прости, Бестия. Тебе не понять. У тебя а две минуты. А, ну, там вс, собственно. Я упаду, то опять будет. игра закончится. Я помню, я О! Обожаю. Заходи. По одному только, окей. Вы что, ч, дебилу или что-то? Привет, а, блин, у меня хоть автомат сразу. А попадай ты мне. О, вот и все. У нас потери! Да-да, не -да, тебя тоже. Поехали все, они, потери, всё НЕСЁМ БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ! Как вкусные А как не, у них патронов нету? Ты я ж голову попал Он чё что, что ли? Всё Потери, каритарные, ой все. Критические потери Ноль человек, походу, да? А, там есть три потери О, так я подбираю патроны? Или что, я подобрал что По-моему Подбираю, да? Я не понимаю, подбирай, Ну у них, походу, нету вообще патронов, я не понимаю Ой-ой-ой-ой и... ты нафиг понятно сколько я потронулся да да критические скорее а убирай не критические значит большие но не критические если были критические это все ни одного не было все до свидания О, а как его Ну бери ты, наркоман. А ч ⁇ я не могу его взять? Как? На Е? Как его взять, в смысле? Его нельзя взять, в смысле? Вот что это такое? Ну блин, почему? Он не берет ничего, значит нельзя брать. Да, с точкой доступа. Да, включайся. Все, подключился. Классный ледак? Импортные? Интересно, кто бы теперь мог изменить протокол подсети? Очень интересно. Очень, давай Могут ли пауки ловить мух? Есть паутина? Без вопросов. Спасибо, а, с... мертвы. Сейчас, на всякий случай. <связь> Мать моя, кибер-женщина! Мы в телевизоре. Не может быть. <связь> кто вы долболули с меня <связь> Вот не это они сейчас приедут, копы приедут, приедут в что хотят, цитирую, свалить... Я наверное. Ну, конец. Конец всего. Вы быстрее, пожалуйста, отправка. Ну. На по мы Нет. попробуем узнать же умный. Как в прошлой серии вы убили? Ну, так Сабура Арасака, мы его завали. Ну, не мы, а... Напеку, но не успели. На короче, вот сюда пойду. Ч, Блях! Я не успел добежать. Ну почему так быстро? Ну вы нас? Адам Смэшер. Ну вс, А ему пули бать! А ч я смогу? А у меня их, походу, еще нет. Нет! нет! Отдайте... Я думаю, меня сейчас суп. От... Все. Все, хана... Переоружие оружие, дебилой! Все, мне какой. Смешер. А я говорил, малыш. Говорил, что я Не надо. Ч ⁇ мое, у меня руку оторвалась, наркоман. Я ну, вообще не понимаю, что происходит. Еще раз убили. Круто! Давайте нового персонажа. Мы только начали проходить все уже. А чем мне все? Меня уже везут. В больничку, да? Да. Сами меня убили и сами везут больничку. Зачем? Да, больничку Сами меня убили, и сами везут в больничку. Ну тебе, Уилья, Нет, тебе... Или нет, не видит, не баничку. Я просто знаю. Что такое человек? Попробуем не еще надо. раз. Не надо. Кем были твои сообщники? Ну я не знаю, Кем я вообще их первый вещества? А что это добрый полицейский до сих пор молчит? Давай, поболтай со мной. Ну Да, сейчас поболтает по лицу. Да, или нет? Какой террористической организации вы принадлежите? Не знаю, я вообще не понимаю, что происходит. Как я рокер. Я откуда знаю? Я вообще впервые это вижу, Все, Не, я вообще в прошлой жизни был каким-то... Привет, дедуля. Я тебя знаю. Так он что, живой? Он ожил. Офигеть, как? Он что, бессмертный, что ли? Его убили по-моему, прошлой серии. Э, он бессмертный. Да, конечно, 150 лет прожил. Его взяли воскресили, блин. Копается. Вот. Смотри-ка, у меня получилось. Получил. В этой башне погиб мой муж. Бывает. Но бывает участь страшнее смерти. Что это такое? Опять какая фигня, да? Опять фигню, купите мне договор. Я не хотел, чтобы он погиб. Назы. Зачем ты это сделал? Да я вообще не знаю. Я откуда знал, кто это такой? Чтобы положить конец вашему безумию. Безумие. Вот этому, который там происходит. Ну да. Ну не знаю. А там вообще взрыв какой-то за окном. Это что происходит? Дьетна, что ли, не знаю, сомневаюсь. Так можно пропустить это, диплом? Так, сейчас мы опять будем что-то выполнять. Нас опять учить будет чему-то новому, да? А я пере... мы перегружены. А что будет? Знакомство. Что-то мне плохо. Мне вообще плохо. Я голова ну знаковец убегает. Это я, по-моему, да? Новый читай. Куда он ведет? Я не понимаю вообще ничего. Вот где он опять? Вот. Пропадает, вечно не понимаю. У меня еще глаза размотили очень сильно. Вообще мне что-то скример будет, сейчас, да? Ну, так а это. Ты, ты кто такой? Так это. Ты... у нас. Наш главный персонаж. У раздвоение личности? Я не понимаю, что происходит вообще. меня, походу, раздвоение личности, полное Я сам с собой разговариваю. Я не понимаю. Теперь я в какой-то мусорке, что я происходил. Убери ну, эту фигню, блин. Я в мусорке, да? Я, я я в этом. Ну круто, блин. Я теперь на свалке. <pa sweater> блин. А как я здесь оказался? Что происходит? Ну, проблема. Головой, блин. Что происходит? Городская свалка 20. Время 4 утра. Толстям уже куда-нибудь наркоман. Как ты тут оказался вообще? Это как это было так вот? Это, это я, это я сейчас, сейчас, вот, 1 января. Не знаю, как я здесь оказался. Отставайте, вставайте, наркоман. Как грязно вообще, блин, молотик. Ой, плохо ему вообще. 1 января вообще встретили. Ну так же почти. Многие люди на свалке, блин, оказались. Непонятно как. О, мужик какой. Стоп, так это же тот мужик, который меня убил. Вот наркомания полная. Вообще, я не понимаю, что происходит. А там предупреждали, что будет какая-то фигня. Ну вот там, что в главном меню. Эпилепсия какая-то будет. Ну, походу, у него. Да, предупреждали. Что происходит вообще? толстяк. -то. Он тяжелее, чем кажется. Да потому что ты толстый просто. Слушай, брат просто заелся. Декстер. Давай мы с тобой ты вообще меня заводил! О! Нифига! Что происходит? Это месть, да? Зачем ты его заводил? А, а, ты... Ты... Я убийца... да. да! Так... А это... Что? Отца? Помогите! А, понятно. Угу. Нашел убийцу вашего отца и потом сам не убил. Ну что за бред? Отца? Чё? Что? Чего? Какой отца? <coughs> Чего? Это какой год? 2007 Какой нафиг отец? Ну что, персонажи лет 50, что ли? Сколько? Че? Вот я тут и ничего не понимаю вообще. Какой убийца? Ну, это да. Ну, какой-то отца? Ну, это в смысле. Персонажа нажил главного. А какой-то отца? <связать> Ви. то, бы это <связать> мы? Меня. Мне нужна помощь. Ч ⁇ копы опять не занимаются? О, применить давай. О, нормально. А ты меня... Так, он меня убил, получается, а потом что? Я жил опять? Здорово. Чё, я могу что-то да? вот. О, на наркоманы. Налетели опять. О, чё происходит вообще? А мы горим, по-моему, не кажется? Мне не кажется, мы горим немножко. А чё не бессмертные? А, типа, я помню. Он же горит. Ой, был это я сейчас умру. А меня сейчас убьют, походу. Дай ещ одну силку, О, все, разбили. А дай хилку пожар. Меня щас убьют, опять. Я ничего сделать теперь не смогу. Мы задом денеги. У ну, меня 0 хп вообще как бы. Ты нормальный? Нет? Как ты живушь? Он горит уже, Ал. Он горит, в смысле? Ты как ты едешь? Да ч? Вс, нафиг ушл, взорвался. Ну это Да и я выдохну скоро. О, еще один. Да убей ты его. Что происходит? Держись. Вс. Ч происходит, я не понимаю? А я не понимаю! Вы ты! кто да умри же ты! О, все, я его... О, что происходит -то? я не понимаю! То я меня, то я за другого, у меня реальное раздвоение личности, и все. я не понимаю. Не у меня, а у персонажа. Вообще, то я за Джеки играю, то... Хуй, не за Джеки, а за правого персонажа. То за Витамика. <связывание> Не закрывай глаза. Еще а -а -а! халайма. Нам обоим нужна медицинская помощь. Есть триперы, которым ты доверяешь. Ну да. Вы... Вы были в копыке плаза. Мы должны ехать к криперу. Быстро. Ну да, иначе хана. Мне Виктор. особенно. У меня вообще ноль КП-то было. Надо ехать к Виктору. Сами не доберемся. Надо, чтобы нас туда отвезли. Ну да, все, машину уничтожено. Она сейчас сгорит. Наши взорвёт. Ладно, ладно. Дела Мэй, ну лёг. Здравствуйте. Живой. В данный момент вы находитесь вне зоны оказания услуг. Забери. Забери меня отсюда. Быстро. Мне надо... В эзотерику мне степ. А, рядом с Виком. Как пожелаете, транспорт в пути. Окей. Ожидайте через 20 минут. Через двадцать минут стоп, я стоп уже. Через 20 минут. Через двадцать минут уже умру. Нафиг мне 9 минут. Через 20 минут. Личный порт поврежден. Пожалуйста, Эй, в... так умру. Еще раз второй раз вру, я какая разница. Есть. Второй раз у меня учишься, бравля, Меня Виктор вос воскресит, в принципе. И второй раз, и третий, и десятый. Я не могу. Мне надо а давай я пешком пойду. Отдохнуть. Этот твой... Виктор Ну Вс ⁇ хана. Хотя, в принципе, падает. Виктор может мне воскресить, в принципе. Может, но не знаю. Точно не. Придется пилить затолочную кость. Другого пути. Вс хана. Правление падает, вс хана. Я знаю, что делаю. Не надо пилить. А, ну не знаю. Ну, лучше не надо. Ну, если знаешь, что делать, хотя бы, ну хотя бы, чтобы я выжил. Чтоб не было какой-то фигни, потом я опять третий раз. Ну, второй раз убедь. Не надо. Я не хочу. А зачем? Шо? Ну, в прошлый раз воскресил, нормально, и все нормально было. Так-то, проблемы проблем я не думаю. Но как он на свалке оказался, я не понимаю. Стоп, это не, не я же. Это тот, кто меня спас. Так меня воскресать, его потом. Меня, главным герой надо в этом воскресать. Зачем? Ну, быстрее. Или кого он воскресать? Ну, меня. А он себе телевизор склот и ну, Клевать, да, в меня воскресать надо. Ну тебе телек смотрит, Филипп. Не... Какой спустя. Кирох. Как он там? Ну, я не Ручу, понимаю. Что и, но... жить будет. А, что, его уже вылечили? Дольше? Ну, понятно, меня чуть не убили там. Ты и так был в плохом состоянии. И что меня расстреляли, блин? Я откуда знаю, что это такое? Так, а что происходит вообще, не понимаю? Люби, ты меня слышишь? Не угу. знаю. -а -а -а. Как больно. Да. Как себя чувствуешь? Ну вот. 2007 год. Так, а у тебя что, галлюцинации? Ну-ка давай, пиши. Помехи, какие-то. Очень шумно. И остаюсь в твоей ночь и задыхаюсь. Ну да, помехи, какие-то. Как будто бы компьютер. Как будто бы компьютер. Я ору что-то злобное в микрофон. И понимаю, что это не помогает. Не У него раздвоение личности, я так и думал. А не У него раздвоение личности, смел, что, смел, что я могу сделать? Вот, У него два человека в голове, блин. Чем а ну, конечно, чем ну, смеяться, круто, блин. Не нет, уже нет. Все было по-настоящему, никак во сне. Вик. Убили, да. И еще раз убьют. вот, ну, то есть, не ещё но раз, но чуть, еще раз, но чуть чуть еще раз убьют. Ты видел его прошлое. То есть я вижу так у него развение. Не знаю, как это произошло. Да. Да, да. да. я вообще в шоке какой. Широ, как и это Вик. так? Кто, Вик? Кто Вот и все. Джонни, Сильверхан. Террорист. В моей молодости все в городе его знали. Ну, вот тот рокер. Я бы сейчас поговорил о более важных вещах. Ну все, хорошо. Ну, теперь да, ну. Да, не Личности. Все, серия так и будет называться. Биочип это. А что ему сделать? Это как бомба замедленного действия. Ну все. В общем, тебе осталось недолго. Максимум пару недель. Конструкт Сильверхенда переписывает. Максим Бородин, чё, чё происходит? Я не понимаю. Получит контроль над твоим телом, и тогда ты просто исчезнешь. Ви, это важно. Как ты исчез? Просто видишь? шел себе человек такой, и бах и исчез. А ты Круто, блин. Починишь, правда? Ви? Да. Да я бы рад. Да, ну конечно, ну все, значит, невозможно. Это выше Максил. Ты же лучший из лучших. Почему ты отказываешься мне помочь? Потому что это невозможно. Тебе длинное объяснение, или короткое. Вот ты говоришь, тебе осталось недолго. Ты исчезнешь. Mm. С чего бы? Докажи. Mm. Ну исчезнет типа. Тебя застрелил, правильно? Да. Пуля повредила твой на аэропорт и твой мозг. Да. Биочип реанимировал тебя, потом закоротил и начал выгружать данные тебе в мозг. А, ну понятно, типа другого человека, мозг горлупой, понятно. А понятно другого человека в мозге. Понятно, теперь понятно все. человека. Пустой скорлупой. А я тогда где? Ну, нигде, где походу. В ты да биочип не читатель, биочип писатель. Голова у тебя болит, потому что он меняет нейронные структуры, понимаешь? Он убивает старые нейронные связи, угу. чтобы создать новые. Ну да. Теперь никак. Ты и то, что от тебя осталось, это опухоль. С ней надо бороться. Ну а что я могу сделать? Вик, ты же всегда мне помогал. Ну, а тут уже ничего. Если не можешь меня спасти, хоть посоветуй. Что делать? он сам хз, он такой сидит, такой, ой-ой, что происходит? Если б я знал, малыш. Ну вот не знает, все. Я ну, что я могу сделать? Вместе. Всё, она две недели осталась. жить. Походу игра потом закончится. Ну, наверное, я не знаю. А чё, куда он ушёл? Ты слишком много хочешь от такого дедули, как Вик. Да прям он дедуля будет. вообще. Я отвезу тебя домой. Дедуля, блин. Ну или 40 какой дедуля, блин, еще, ну <плодисмент> серьезно? Странно. Ну все, все, игра закончена. <плодисмент> все, шутки закончились. Да. Теперь у меня не личности, ну, персонажи. А потом он умер. Кто? И я подумал, что тоже сейчас умы... Там, во сне. Чё, инвалид какой-то теперь на коляске езжет? раньше бегал такой, весел. Это маленькая прелюдия смерти. Может, я и не а я делать? Я же мог просто там сдохнуть. Не думай об этом, Ви. Расслабься. Смотри, это твои таблетки. Таблетки-то? Омега-блокаторы. Принимай регулярно. Они замедлят действие твоего чипа. Замедлят, да я все равно умру, Эти трюки заставят молчать гости в твоей голове. Молчать? Навряд Сомневаюсь, что это поможет. Но... Да не, да все раз. Ну... Свободит демона, так сказать. Сомневаюсь, что это поможет. даже если это поможет, то на пару дней. Не знаю. Ну, вс, на коляске или это все? Ах, да. Последний подарок. Какой? Че? Она была у тебя в черепе. Череп? Возьми на удачу. Пуля? Серьезно? Обещай мне, что поспеши. Окей. Ты очень хороший вместе. Ну понятно, что. Отдыхай. Вс, давай. Но зачем мне пуля? Меня эта пуля чуть не убила, блин. Хотя убила. Но я вот встретился. На пару недель скорее. Да мне е нафиг, зажги. Зачем е? Закопай, не кори. Ну закопай, зачем она нужна вообще? Как она мне поможет вообще? Никак. А, уровень повышен. Спасибо. Ну, хотя бы шо-то. А то а тут вечно неплохие новости. А тут о уровень повышен. Ну круто. На 50 этих штучек. О-о-о! здрасьте. Я убью любого, кто встанет у меня на пути. И тебя тоже. Меня за шо? А таблетки, я и говорю, что таблетки не помогут. Ну таблетки не помогли. Все равно он переходит. Мне надо покурить. Где у тебя куриво? Куриво, я не курю вообще. Здоровый образ жизни будет. Да, Выбрось нафиг, ты фига не вс. Че, реально ли ты не чувствую? Как ты сюда зашел? Почему мы разговариваем? Вот да мне это откуда знать? Не понял. Не, я спать, ч. Отвали ты от меня! Вот и. Я выхожу из квартиры, я ну... А, выйти нельзя, угу. а чё... не вижу. А че? Кого ты работаешь? Говори! Ни на кого. Че? Ага, ну, говорю, что... Ебаный чип. А вообще пупать. Я его своими руками выдеру Нет, стой! Ну, все, хорошо, <связано> Если Не он выдернет, то у меня тоже самое будет. И что, типа, я сейчас за... за кого играю? Я получу контроль. Нет, не получишь. Я найду как. Ты чё делаешь? Ты, ты меня слышишь? Нет, глухой блядь. А зачем ты пишься? наркоман, что ли совсем? Ну реально раздвоение личности, походу. Это не шутки вообще. Свали из моей головы. Вот имбли. Нет. Таб Таблетки. вставь себе ствол в рот и застрелись. А смысл? Я чувствую, как наше сознание соприкасается Ну да И Я словно гниль, которая пожирает тебя И я не могу это остановить Нет, невозможно Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться Это только копия энграммы А есть другие Должны быть Не знаю Я... <звы> Я убью тебя! Давай, что тебя останавливает? Ничего. Таблетки останавливают. Таблет. Ебать. Таблетки останавливают. Уже не будет ничего останавливать. какой-то кошмар, серьезно Приснился ему тоже, да? И чё я, чё я опять делаю? Шо я? Душу? Вставай, чё ты валяешься? Валяете, душу. Выключи нафиг тучу, воду не тратит. А, нами занави... а, вновь, Выйти из квартиры. Босиком, да? Ну, чё бы нет. Вот, чё это? Бери. Короче, не надо что-то делать. О, бери. Бери все, какая разница. Я в квартире свою побегаю. Беру всякую. Смотри, в А ч кто я? Не, я тоже мужик. А. А я хочу посмотреть, что происходит со мной вообще. Пойдёте спать. Ну, я бы хотел, конечно, но я не буду. Забери да все. Продадим, в принципе, какая разница. Сорву мы не ждем. А, бери все. Так, всё, ладно, надо валить всё. Потихонечку. Карты. Так, блин, перегруженные. Да, нормально, Я, я все равно еще продам все. А -а -а, поговорить с Такимура? Я вообще бы текло. Город Такимура. Угу. Надо встретиться. Приходи в тайнер дома. Это еще зачем? Потому что я тот, кто спас да, тебе жизнь. Ну да. Честно говоря. Я еще не пришел в себя после того, что со мной случилось. Это случится еще не скоро. А? Так и что же? Если Ничего. ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в игру. Время не ждет. Тайнер дома Я буду там. О, что это такое? Ты, Ну так. Здороваемся да Откройте дверь, не туда надо. Как я туда поехал тут? когда <Стёжение> потерял Да я понял, мне туда надо, ПЖ. Покимур, это. Ой-ой-ой, уй-ой-ой, я <возгласный> плохо стало. его, когда он успокоится. Ладно, почему все равно рядом Откройте дверь! <плодисмент> <плодисмент> <плодисмент> Откройте дверь, не плевать. Сделаю, что смогу сообщение? Давай-давай. Чё, ей Токимура больше не нужен? Ага, зачем а зачем Токимура какой-то, Пакетик лежит хороший, надо будет. Не забыть забрать. Эй, Барри! У тебя там все нормально? Нет, плохо. Молчание — знак согласия. Не очень. Я Я тебя люблю. не видел уже две? Или даже больше, кажись? Все, выпил. Да были неприятности. Да, убили. Я подумаю, что... нужно железо и свинец. Мне надо продать. Может быть, покажи, что есть. Так, угу. Так, движение в 11 тысяч. Магазин вторая поправка. Продать мультфильм. Да, давай. Все. А ну, чем нет? зачем чем нет? Нам? Ну, выкупить Пф, за двадцать тысяч? Не, не Спасибо, не надо. Ну вроде бы все, да. Я выкупил. почему А, так и магазин? А, да. Ну, да все поехали А да, я нашел сегодня грустный день для нашего города чего а да? серьезно что происходит вообще смерти... ну ничего страшного я тоже в прошлый раз тоже в серии а это во мне не, не грустно нет а, фу, всем плевать, не могу, я думаю, мужику плевать на меня, он даже не знает кое. Какой... Хотя мой даже и здесь знает. Откройте. Два километра, чё? Ну чё, сделай, не Где моя машина? Ой, бэ. Вы... Чё, где моя машина, не пойду. Нет, да не буду пешком идти, чё не сработало машину быстро не подъехали я... я пешком не буду два километра ты, а ну-ка высаживай что-то упадается высаживаемся не блин где машины хорошие вот там оно вон чего так, все, я приехал. Я-я, это, короче, не буду, Не, не стал записывать. Ехал. Ну просто ничего интересного нет. Ехал себе, ехал. Себе. Что такое? Так, поговорить можно? Спасибо, что пришел. Да. Садись. Садись. Садись. Не хочу. Нет, я за здоровую упражней А сам говорю за здоровую угроз Нифига, значит. Я за здоровую упражней значит. Можно перемотать вот это вот. Мне опять вот это вот не нравится. Салют. Салют. Давно мы с тобой не видели. Очень интересно. Что? Очень интересно. Да, да, да, БББ. Я бы хотел принять. Ну да, участие там, там, клакочков, да? У Джеки был гараж. Да. Раньше он просто держал там мотоцикл. О, а это я знаю, нужно. он приезжал идти. Но... Да, мотоцикл. У Джеки был гараж. Понятно, это все был. Но... Спасибо, мама Уэллс. А, да не за что. Ви. Мама, Вэлс. Это мамы, серьезно. Ай, давай. Ничего себе. Так, а что мне гараж поехали? Граждан всякие. Так это чем? А, так это и есть гараж. Очень далеко, конечно, гараж. Что ты тут делаешь? Гараж, да, Просто сижу и жду его. Хотя прекрасно понимаю, что он больше никогда уже не придет. В последнее время я часто прихожу сюда посидеть. Могу честно, А нечего было попадать под пулю. Вот и все. Я же не подпала, у нее я же не это попала, это а случайно. он с кида типа, убран попал. Очень Хотя у него был щит даже. У меня щита не было, у него типа какая-то фигня щит был. Или он как-то насквозь пробил я не знаю. Или он как-то разбился бы глупота это ну понятно разговаривается это ББП. очень интересно давайте уже гараж вы открываем опять поговорить не поможешь мне не уверена что мне стоит туда заходить а что мышь думаешь пока рано дело не в этом мы с мамой Уэллс не то чтобы в лучших отношениях. Она бы не хотела, чтобы я что-то здесь трогала и тревожила его память. Так что лучше не надо. А я... Я что? бы рад, если бы ты зашла. Это главное. Ну, может быть... Пойдем. Ну, давай хотя бы я пойду. Я его хотя бы рух. Да ладно, что я Так, что он? Паутина везде, да? Да, не будет. Да. Ну, правильно, в принципе, время там большое пришло. 10 лет. Интересно, что там? Логово. В смысле, спальня? Наверное, от нее был отдельный ключ. Давай посмотрим. Может, Джеки его где-то спрятал. В автомобиле? Зверь, Зверя не мотоцикл. Джек чуть не плакал от радости, когда его купил. Ага. Так, где выгод? Все полные. Его любимая. Запас на черный день. О, не А зачем он покупает? О, ключ. А вот ключ. О, Джеки. Ну, Это мандала? Угу. С ней. Чё? Долгая история. Я ж горю. Эй, все хорошо? Понятно. Ты не представляешь, насколько... Я однажды сказала Джеки, что ему нужно очистить это место от негативной энергии. Например... у меня и походу у меня эти не горят. А у меня все равно здоровье ноль. Ноль! Представляете, ноль. Давай перевотаем. Непонятно, что это такое вообще неприятно. Скадри. О, акварель. Остался оттаком. Кто такой так, Это. Еда. Совсем. Серьезно? Мне кажется, они стоят как самолет. Да. Не думаю, что он за нее платил. Конечно, взял стыл кого-то и все. А что он за включил? Старый ремень. А, компьютер. Ну, компьютер не понятный. Этим ремнем он бил. О, ящик В какой Один прекрасный день Джеки избил его самого и сказал, что. Зачем он его хранил? Видимо, как напоминание. Ой! Что ты выродил? я, да, я творил? А, ну хотя бы читать умеет. Ну хотя в 2077 мы еще читать не умеет, это вообще а просто глупо. У меня. Серьезно, он карты играл. Как руки не Диски. Думаю, она хорошо. Диски Нифига себе. Да уж. Джеки любил тегать. Нифига себе, диски, серьезно. Наверное. У нас в 2020-м, 2021, то есть не используют диски. Я тут уже. А что не могу есть? Э! Что, если я хочу на бутылочке пропрыгать. Так, короче, валя начинала. все. А, обыскать гора. Что-то я вс обыскал, ч такое? Ящик ясный. О! Опа. О, мяч с подписью Данте Гонсалис. Ничего себе. Как Это Бэскетбольный? Ага. А. да. Они оба хотели от жизни чего-то большего. Эээ, да. а -а -а, еще? Ч ж у меня сюда быстрее-то вс? Нет, там жопу. О, жлкуя. Фотографии. Классный кадр. Да. Любимые текила Джеки. Так. А им болт про какой-то текилу Очень интересно. А, обыскать гараж. Выбрать предмет для Фели. А, как? Че? Выбрать предмет. Да, точно. Самое то для Джеки. Да. Для уже О, кар... еще что, карты. Ч, карты любят играть? Ну, в принципе, больше тут нет, ничего не видно. Ящики всякие туда, такие ящики. Короче, все обычно, обычно, потому что надо. Потому что не факт, что мы когда-то... Да вряд ли мы сюда вернемся, когда-то уже. Там будет уже дальше все всякая семья. Так-то я сомневаюсь, что мы сюда больше никогда не вернемся. Ну, нет, может быть, когда-то вернемся, но не буду не, не, не сейчас. Ну, нет, не то, что сейчас, но... попозже, а вот. Просто обведать обстановку, как тут все проживает. При... Принять участие. Ну, короче, поехали. Он любил копаться в двигателях. А может Знаю его навыки вождения и удивляюсь, как он не разбился. Не нам пора идти. О, просто я на мотоцикл выцеллю. Я Все, на... я поехал. А блин. За мотоцикл дать. Ну, ну в смысле, ну хороший мотоцикл. Ну было. Ты должна прийти вместе. У тебя есть на это право. Как его через мотоцикл вот? Капец, бля. Ты была частью его семьи. Оля, я не хочу этого делать. Ты чё? Так можно чё? я уеду, пожалуйста? Пойдем, ну можно на мотоцикл ты сесть. Ты не думала уехать ты из Нейк-Сити? На мотоцикл? Ну почему? По Он же мой теперь. Серьезно? Да. Блин, как да чё да а вечно эти фигня? Что происходит? Капец, их тебя перебить придёт, что ли? Ну, все кравы в этот черепах. Побежал. На пешку, что я. Че, А он, он сюда? Очень милый так что выпей в память о нем, падре. Лучше несколько. Это че? Это его батя? Бати это уже 7 теперь и... Хорошо, что ты пришел. Мы сейчас начнем. Садись, пожалуйста. А чё? Окей. А у них такая церемония, да. У них, типа, не в сейффии, как у нас, а типа непонятно. Большое а что, все пришли? Спасибо всем, кто пришел. Ну, понятно, понятно. Они будут, а, типа, рассказывать, как он там и был, чем, как понятно, вот Его а, там, типа, поступки, все хорошие, плохие, короче, рассказывать будут. Ну, что О, это доктор? Ну Это как его, у них там. Когда я еще ходил в боксерский клуб бесы наид. Иной... Ну понятно, будет рассказывать там, что было. Но это, короче, будет очень долго, так я не знаю. Если мы будем это все слушать, то это будет, наверное, знаешь, на... на... что и здесь и... Хотя, в принципе. что, я теперь буду, да? Давайте, Давайте. я, наверное. Давай, рассказывай. Всем интересно, очень все такие смотрят, очень интересно. Друг, который не ест. Фига людей пришиваю, офигенно. Он Это все его знакомые, ничего. С... Что Джеки любил жизнь. Да. А сколько ему лет вообще было, напомню? ему лет? Сколько? Три чего да? По фотографии непонятно. Он хотел большего, чем ему. Досталось от жизни. Спи спокойно, друг. Ну, Я бы хотела сказать тост. Я не знаю. Не знаю. Спасибо тебе за теплую. А ч? Чё? чё, я куда-то Сесть? Может, тебе налить? За джеки. Я уже расплываю. Налей. За джеки. Не надо, не. Я уже расплываюсь куда? Аминь. Мне не надо. А, ну так уже экран расплывается куда? Все, я пошел домой. Все, хватит. А -а О, -о расплывается. Позитивный? Где эти позитивные? Это они? Эй, ты! Выбьешь с нами! Да я и так уже расплываюсь, куда? Такое чувство, что я тебя знаю. Яви. Да, слышала тебя. Там да, обо мне все слышали. А что ты сел? Такое чувство. Нет, встань. Спасибо. Наркоман что ли? Такое. Такое чувство, что я тебя знаю. Густав... Яви. М ты был знаком. Ну, понятно, понятно. Такое чувство, что я тебя знаю. Ты был знаком с Джеки? Да, мы вместе на. Валентина? Валентина? Нет. Хорош. Понятно. Сейчас не поговорим. Ладно, выпью. За Уэллс. Мир его прав. А, Уэлс. Well. хватит, спасибо. Ты ее так уже разговаривала. Мол, было Пришло эй, так эй, много людей. Такое? Даже эта девочка, которая Джеки чем-то нравилась. Ее зовут Мисти. Мисти, да. Он даже не Джеки хотел бы, чтобы они были. Ну, это Спасибо вам. Я буду его беречь. Обещаю. Куида Тиви. Да. Так, задание поговорить с Виктором. А где? Он? Что вам шло? Где он вообще? Директор, да. а вот. а Мне будет его не хватать. Уже не хватает. Мне тоже Ну да. Кого теперь придется лечить? Увидимся. Конечно. Кого лечить придется? У меня теперь вообще на минус один процент. Выполню. его посмотреть. Ну все, давайте уже заканчивать. Машина горит. На, тайфик да с ней. А, так. Нет, все равно не моя. А сколько я Два километра. Не-не-не, я уже поверу потом. Не-не-не, выходи. Все, будем заканчивать. Машина горит. Ну все, вот так. На вот этой монете. моменте вот. На машине. Что-то стало. А, разворачивайся, правильно. Нечего тебе тут быть. Короче, вот так вот все вот так. Вот такая вот серия получилась. Ну, длинная, ну, ну как длинная, нормально. У нас по киберпанку все такие серии. Так уже не удивляйтесь, она будет больше часа идти или там где-то почти час. Это нормально. Это не вам мне никакой-то там Майнкрафт. Ну ладно. Ну и всякие там, типа, мини-игры. Ну не мини-игры, а, типа там всякие симуляторы, неважно. Да. Вот так вот. Ссылка на приличные ролики будут в описании. Пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока, пока.